приветствую вас меня зовут Лилия Донскова и эта информация для всех новичков компании oriflame которые присоединились в 16 17 или в первом каталоге но не сделали ни одного заказа или же вы консультант но не делали заказ во втором и в третьем каталоге сделайте заказ в каталоге номер 3 включительно по 6 марта на сумму 1200 рублей по ценам каталога и прямо в этот заказ вы получите в подарок набор чудесных кремов с ароматами пиона, жасмина и сирени а также продолжайте делать заказы еще три каталога подряд на сумму 1200 рублей и получите в подарок чудесный летний аромат friends world to Her. желаю вам приятных покупок